Привет! Вот пять возможных причин, по которым вы чувствуете эмоциональное выгорание. Во-первых, не видно конца. Вам не кажется, что вы просто каждый день волочите свои ноги в прямом и переносном смысле, чтобы функционировать как можно более нормально? Когда вы находитесь в состоянии эмоционального выгорания, вы будете чувствовать себя умственно и психологически истощенным. Ирония в том, что вы знаете свой распорядок дня, но вы потеряны. Вам может показаться, что вы не знаете своего направления в жизни, потому что вы не видите конца действиям, которые ведут к вашей цели. Выгорание случается с лучшими из нас. Участник поп-группы BTS Джин в сообщении, сопровождающем его песню Безна, описал свой опыт в этом году как эмоциональное выгорание. Во-вторых, неспособность измениться. Мысль о смене работы или о том, чтобы попробовать что-то новое показалось вам слишком сложной? Считаете ли вы процесс перемен пугающим? Распорядок дня может показаться скучным и все же он кажется стабильным, так как вам не нужно много думать, проходя через жизнь день за днем. Это самоуспокоение в условиях неудовлетворенности является искушением сопротивляться переменам. Перемены могут произойти, если вы сможете вытащить свою волю из глубин своего эмоционального выгорания, чтобы пробудить себя ментально и эмоционально, чтобы улучшить ситуацию номер три – это отсутствие поддержки неужели все остальные слишком заняты своей собственной жизнью или вы не хотите протягивать руку помощи общение с семьей и хорошими друзьями несомненно может изменить ситуацию однако из-за выгорания кажется что они слишком заняты своей собственной жизнью возможно вам будет трудно открыться потому что вы все еще не знаете как описать свое выгорание Страх заключается в том, что они могут не понять вас, и вы не готовы услышать их интерпретации вашего выгорания. Доверившись людям, вы можете получить новые идеи, что подтолкнет вас к выздоровлению. В случае с участником группы BTS Джином, он смог обратиться к своему боссу по поводу своего эмоционального выгорания. Бен Сихак, его босс, призвал его вложить свой опыт в песню, чтобы помочь ему и убедиться, что это та песня, которую он хотел лирически и музыкально так держать босс Джина. Номер 4. Отсутствие уверенности в себе. Знаете ли вы, что во время эмоционального выгорания труднее всего угодить самому себе? На самом деле ты можешь быть первым, кто поставит себя на место. Вы можете настолько увязнуть, что скажете себе, что не можете сделать это правильно. Вы можете потерять себя за работой, распорядком или обязанностями и больше не быть тем человеком, которым вы являетесь. Например, если ваша работа не складывается, вы воспринимаете это как личную неудачу, что еще больше влияет на вашу уверенность в себе. Уверенность в себе ведет рука об руку с самооценкой и самоуважением, как части головоломки. Нужно набраться сил, чтобы признать свои таланты и уникальность, снова бросить вызов и соревноваться с самим собой и вырваться из этой колеи сомнений в себе. И номер пять. Вы физически нездоровы. Часто ли вам хочется вообще ничего не есть? Или иногда нездоровая пища кажется настолько приятной, что вы набрасываетесь на нее, вместо того, чтобы есть здоровую пищу? При эмоциональном выгорании мысли о здоровье и кажется тебе важной. Для некоторых людей правильное количество сна редко достигается во время эмоционального выгорания. Это накапливается по мере того, как выгорание длится дольше. Таким образом, упражнения не входят в ваш распорядок, потому что вы уже чувствуете себя таким уставшим. Энергия уходит из вас, когда ваше тело слабо. Это также ухудшает ваше психическое и эмоциональное благополучие. Пожалуйста, помните, что в преодолении эмоционального выгорания есть надежда. Это временно, если вы скажете себе, что можете прийти в себя. Полезные ресурсы, люди и организации доступны, чтобы помочь вам сделать шаги. Вы, конечно, можете делать это шаг за шагом. Вы также можете обратиться за помощью к профессионалу, если сама помощь кажется трудной для выполнения. Описывает ли что-нибудь из этого ваш опыт? Или какой-либо из этих пунктов описывал вас? Оставьте комментарий ниже, если хотите. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Нравится» и поделитесь им с теми, кто чувствует, что выгорание длится вечно. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать кнопку колокольчика для получения информации о выходе новых видео. И спасибо, что посмотрели.